С вами Мак и Чародей, Антон Чалей. Честно, поиграв в симулятор козла, я даже не думал, что может быть на свете что-то еще более наркоманское. Но нет, это существует. Симулятор хлеба. Симулятор хлеба. Смысл игры заключается в том, что вам нужно помочь зажариться хлебу. Для этого ему нужно как можно быстрее пройти через всю кухню к тостеру. И мы начинаем. Так, что мы видим? Мы видим кус кусок хлеба. Так, по походу это наш кусок хлеба. Управление 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, так. Так, мы, мы что-то не можем поднять. Оп, мы поднялись. Хлеб, прекрати, ты пьян. Так, что-то мы уже разбили. Так, так. Я просто не понимаю, где, где, где вообще тостер. Давайте возьмем этот хлеб, все-таки соберемся. Я не понимаю, почему в этой игре такое тупое управление. Так, А игра от создателей Хирурга, да, в которую я, может быть, тоже поиграю. Так, и управление тут очень странное. Mm, mm, with... О нет, о нет, о нет. Мы упали, мы упали, мы сейчас мы становимся грязными. Мы становимся грязными очень быстро. Очень быстро становимся грязными. Хлеб, ну давай, ну давай, хлеб. Ты можешь, ты можешь. Давай, давай, давай, давай, хлеб. Все. Сделаем разминочку, да. Тост, мы в тебя верим. В прошлой игре была такая ерунда. Мы берем тебя. И мы стали каким-то священным хлебом, суицидником. Давайте быстрее. Хлеб, хлеб, ты можешь, ты можешь. Магеж, давай. Перепрыгиваем. Оп. Все. Отлично. Красавчик, давай. Зацепимся. Представьте, какой это мощный хлеб, который заставляет опрокидываться стулья. Мы берем дальше. Мы в тебя все верим. Ты жил достойно. И умрешь тоже достойно в тостере. Мы довольно-таки быстро очень добрались. Так, передвигаемся дальше. Дальше. Не могу даже наложить на этот великолепный тост немного мяса. Хлеб, держись, держись. Ты молодец. Тебе осталось до смерти еще немного дойти, так? Симулятор хлеба. Я до сих пор охереваю вообще с этой, так сказать, игры. Просто до сих пор офигеваю. Просто придумать симулятор хлеба. Хлеба-симулятор. Мы практически добрались. Давай, чувак! Так, все. Так, один. Один. Три. Три. Блин, какая там клавиша? Четыре. Так, четыре, два, так, один, один, три. Мы просто профессиональный, да, профессиональный, хлеб-профессиональный альпинист. <звы> Все, отлично, держись, хлеб. Если его намочить, будет, наверное, не очень хорошо. Хлеб тогда размякнет, будет какой-то, какой-то не очень хлеб. Чувак, чувак, не падай, не падай. Мы зацепились... Подождите, у нас какие-то муравьи, что ли? Мы понацепляли, что это, муравьев каких-то на себя? Продолжаем дальше. Давайте попробуем. Разгонимся. Давай, давай, давай. Представляете, вот эта штука, ну вот, которая должна тратиться, да? Она, по-моему, не тратится. То есть у нас какая-то антибактериальная защита. Давай дальше, дальше ползем, ползем. Хлеб, не сдавайся, не сдавайся, ты можешь. Все, твоя мечта очень-очень близко. Давай тост ты можешь! Тост ты можешь! Быстрее, быстрее! Мы чемпионы. Мы просто красавцы. Мы помогли Тосту себя убить. Это просто нереально упортая, просто наркоманская игра.